Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и в этом видео я расскажу о процессе создания дизайн-проекта. Очень часто ко мне приходят заказчики, и они не знают, как же все происходит, как же начинается дизайн-проект, что им нужно делать, что я делаю, что получается в итоге, как проходит ремонт. И на первой консультации я им все это рассказываю. И вот я решила записать видео, чтобы рассказать всем, как же, собственно, и происходит процесс создания дизайн-проекта. Я расскажу о своей работе, как это делаю я, возможно, у других дизайнеров как-то немножечко что-то по-другому. Самое первое, с чего все начинается, это когда мне пишет заказчик в каком-нибудь мессенджере или в инстаграм, или звонит. И здесь я выясняю, какая площадь квартиры и говорю, какая будет цена за дизайн-проект. В России мы уже так привыкли, что сумма за дизайн-проект рассчитывается по квадратным метрам. А в Европе уже давно почасовая плата дизайнера, то есть сколько он затратит своих рабочих часов на создание этого дизайн-проекта. Дальше мы назначаем время консультации, когда заказчик ко мне приходит в офис. Либо если проект удаленный, то мы созваниваемся с заказчиками и уже более детально все обговариваем. На первую консультацию я всегда прошу заказчиков принести план, который у них есть. Это может быть план БТИ или план от застройщика, чтобы более детально посмотреть и обсудить какие-то моменты. Также на первой консультации я рассказываю, как, собственно, происходит создание дизайн-проекта. Также, если квартира уже сдана, то на консультации мы обговариваем день и время, когда можно приехать и сделать замер квартиры. Если квартира пока не сдана, то мы начинаем работать по плану застройщика. И по такому плану мы можем сделать только 3D-визуализацию. Для того, чтобы сделать чертежи, нам, конечно же, уже нужен замер. На консультации я даю небольшое домашнее задание. Я прошу заказчиков поискать картинки тех интерьеров, которые им нравятся, и прислать мне. Чаще всего женщины принимают более активное участие в создании дизайн-проекта, но здесь я прошу, чтобы и глава семьи также поучаствовал и подобрал картинки, которые нравятся ему. Если в семье есть относительно взрослый ребенок, ну, лет семи уже точно можно просить и ребенка подыскать те картинки, которые ему нравятся. Но, конечно же, родители должны ему в этом помочь. Все это присылается мне, и я все это внимательно изучаю, анализирую, и уже в голове немножко складывается картинка того, какие есть пожелания у клиентов. Следующий этап — это мы выезжаем на замер. Если объект удаленный, то прошу клиентов самим обмерить. В этом, в принципе, нет ничего сложного. Я даю подробную инструкцию, и все мои заказчики прекрасно с этим могут справиться самостоятельно. Если квартира находится в нашем городе, то, конечно, мы сами едем на замер, и это большой плюс. Когда я нахожусь в квартире, я смотрю, какое там освещение, какой вид из окна. Бывает такое, что, например, в какой-то комнате мы можем поставить диван и с этой стороны, и с этой. Здесь решающую роль будет играть вид из окна, с какой стороны будет более красивый и более интересный вид. Как я уже говорила, что если дом у нас на стадии строительства, ключи еще не выданы, то сначала мы делаем 3D-визуализацию, а уже потом, когда ключи будут на руках, мы можем приехать в квартиру и сделать замер. Следующим этапом я приглашаю всех членов семьи к себе в офис и провожу анкетирование. Анкеты представляют собой список вопросов по каждой комнате. Например, если мы возьмем кухню, то я здесь спрашиваю, какой, допустим, холодильник хотят заказчики, встроенный или отдельно стоящий. Если отдельно стоящий, то какой, стандартный или двухдверный. То есть все это мы с ними подробно-подробно обсуждаем, и на это уходит ну, где-то часа два точно. К этому анкетированию я готовлюсь. На руках у меня уже есть обмер, я могу предложить какие-то варианты перепланировок, какие-то варианты расстановок мебели. На основе тех картинок, которые прислал заказчик, я подбираю еще свои. И можно сказать, что уже вот на этой стадии, на стадии анкетирования, начинают появляться идеи, как лучше сделать интерьер. Также в этот день заключается договор. Дальше вариантов работы может быть два. И это зависит от того, когда вы хотите начинать сам ремонт. Если квартира уже сдана и вы нашли хорошую бригаду строителей, и вот-вот она уже готова выйти, то здесь мы начинаем по такой схеме. Сначала мы делаем план демонтажа и монтажа, если есть у нас перепланировка. Отдаем план расстановки мебели, план сантехники, подключения сантехники и план электрики. То есть здесь мы уже начинаем работать с прорабом и стараемся выдавать чертежи так, чтобы строительная бригада не простаивала. Допустим, прораб может мне написать или позвонить и сказать, Ирина, вот через две недели у меня освобождается плиточник, и давайте скорее убыстряться, покупать плитку. И соответственно мы созваниваемся с клиентами и идем по магазинам выбирать плитку. То есть здесь я полностью подстраиваюсь под работу у бригады строителей. Другой вариант, это когда еще у нас есть время, допустим, вы планируете ремонт через 2 три через месяца, и мы спокойно с вами делаем 3D-визуализацию и уже на основе этого чертежи. Сначала мы делаем 3D, такое черно-белое, так называемая белая модель. Я рекомендую всегда делать вот такую белую модель. Это помогает заказчикам лучше увидеть геометрию. И цвет человека никак не сбивает. Например, мы делаем дизайн проект кухни, и он смотрит сначала только на конфигурацию. Нравится ли ему такая, нет, устраивает ли его, все ли ему будет удобно. А потом уже мы можем добавлять цвет и смотреть различные варианты. Когда у нас белая модель утверждена, мы спокойно можем добавлять цвета. Но цвета мы тоже стараемся брать конкретно. Если мы решили, что отделка стен будет обои, то, конечно же, мы идем в магазин обоев и выбираем. И уже конкретно их вставляем в дизайн-проект. Или, например, по кухне. В идеале, прежде чем добавлять цвет, нужно сходить в магазин «Кухонь», посмотреть, какие вообще материалы сейчас есть, и хотя бы примерно вот на этом этапе определиться, что нравится. Например, если мы поняли, что нам очень нравится пленка АГТ, и мы решили сделать такие фасады, то выбирать цвета уже конкретно из их раскладки. Ну а, например, если мы выбираем амаль, то там понятно, что мы можем практически любой цвет сделать на дизайн-проекте, и нам потом подберут это все и сделают точно такие фасады. Выбор материалов он начинается практически сразу и заканчивается уже, когда заказчик полностью встелился в квартиру и полностью ее обустроил. После того, как мы утвердили визуализацию, у нас есть чертежи, мы распечатываем альбомы. Обычно это три экземпляра. два. Экземпляры у нас идут клиенту, и один остается у нас. Как правило, один альбом передается на стройку, прорабу, а второй заказчик носит с собой по магазинам. Ну и дальше мы подбираем то, что еще не выбрали. Может быть, осталась какая-то корпусная мебель, мягкая мебель. Одним из заключительных этапов – это выбор текстиля. И здесь мы можем сходить... В магазин, в салон, выбрать варианты штор, которые нам подойдут. И уже в последующем дизайнер по шторам привозит нам все эти образцы на квартиру. И дальше мы уже смотрим, как в этом интерьере при конкретном освещении выглядит тот или иной материал, как он гармонично вписывается. Когда уже ремонт закончен, конечно, мне очень приятно приезжать Моим заказчикам я всегда стараюсь подарить им какой-то маленький подарочек в их интерьер и пофоткать результат нашей совместной работы. Вот так, собственно, и происходит создание дизайн-проекта. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться, и тогда вы точно не пропустите мои следующие видео. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно на все отвечу. И до встречи в следующих видео. Всем пока!